Здорово, мои хорошие, я сегодня снова расскажу вам о компании Сантехмастер Можете не выключать, не спешите Я расскажу непосредственно, как я пользовался данной продукцией Безусловно, разной продукцией То есть не только вот этим синим гелем, но и другими, которые лежат у меня за спиной Видео будет весьма разговорного характера, поэтому запасайтесь чаем А я всего лишь отниму вас 2 минута 2 минута времени, поэтому подождите, пожалуйста, и давайте обсудим Итак, вот начнем с самого простого синего. Я, кстати, да, не показал. У меня их вот здесь вот, вот столько вот накуплено разных. Это изначально сантехническая паста. Сантехническая паста. Вот изначально была Аквафлакснана, которая работает замечательно вместе с сольном. И, естественно, по воде, газу и давлению. И с ней очень классно, удобно и замечательно работать. Но, естественно, это же вот как бы с сольном. Я, допустим, не считаю, что это безумно удобно. Плюс... Ее область применения, я же говорю, как бы вода, газ и тому подобное. Ну и она не пачкается. Что самое важное, не засирает воду. Вот это вот прям безумно важно. Она абсолютно не мазучая. Не мазучая, есть ли такого слово. Не Немат... Ой, Испугался, обосрался. Прости господи. Включился компрессор. Это, вот как раз, к слову тому, что что еще делать можно вот, вот этими всякими штуками, пастами? Вот, допустим, вот этой вот синей штукой, уплотнитель резьбы анаэробный, он очень быстро встает, кстати. Им можно, блин, я уже рассказывал в коротких роликах, им можно, во-первых, использовать его как уплотнитель резьбы любой. То есть, как любой закручивающийся болтик, которым будет подвержен вибрации, который, возможно, может открутиться, либо гаечка, я вот этой штукой мазюкаю. На мотоцикле, на квадроцикле, на машине некоторые вещи. вот это Мазнул и все. Я понимаю, что вы мне сейчас скажете, а как же, есть же просто обычный уплотнитель резьбы. Так нахрена мне его покупать, если у меня вот есть вот эта вот вещь, которую я, ну может быть, что полгода и не использую до конца. Вот. По поводу того, что мне сработал компрессор. Я его последний раз обслуживал два года назад. Он начал снова подсасывать воздух, поэтому... Точнее, стравливать воздух. <coughs> потому что уменьшилось давление в баке, так как надо слить воду, потому что у меня нет вот этого вот сушителя, и вода туда потихонечку набирается конденсатом, а стравливает он только из-за пистолета. Пистолету. Пистолет у меня достаточно старый, но он немного-немного уже травит, надо кнопочку подкрутить, только лишь из-за этого. Итак, я два года назад перетягивал полностью все соединения, Опять же, на вот эти вот уплотнительные резьбы. Возможно, все же снова нужно перебрать вот эту особенно трассу непосредственно, которая выбивает здесь бляха, масло. Как бы, конечно, грустно это не было, но масло немного подсирает. Нужно будет перебрать снова, снова опять же посадить. Но, опять же, прошло два года, два года стоит на одном месте. И постоянно работает каждый день нон-стоп. Так что, я думаю, заслуживает отдельного почета. Также я уже рассказывал, то что, опять же, в коротких роликах у меня начала вот эта труба, и я также посадил его на синий герметик, на ровный, поэтому все нормально, все встало моментально за 5 минут. Но самое, опять же, важное, ребята из России, производство в России, разработка в России, мы же так любим нашу страну, и давайте, как бы там типа, как это импортозамещение, все дела. Я не пытаюсь стебаться, угорать, но реально, блин, хороший продукт, и я им постоянно пользуюсь. Условно, постоянно, опять же. То есть, я не перебираю у себя каждый день эти трубы, водопроводные трубы, трубы отопления. Нет, конечно, возможно, попозже мы будем перебирать трубы отопления, просто убирать один радиатор вот из мастерской, чтобы вот эту стену, возможно, попозже вынести. Но это еще не точно. Но вот-вот-вот фиксатором резьбы... Это мое, я думаю, больше, наверное, и изобретение, чем продажи непосредственно производителя. Вот я как бы пользуюсь еще и так. Опять же, изготовитель ИП Козлов, Нокоград, город Биск. Так что вот такая вот штука. Спасибо ИП Козлов, это хороший продукт. Опять же, добавлю, есть еще вот такая вот, это сантехническая уплотнительная нитка, и она вот выглядит вообще прикольно, вот в таком вот объеме, типа как зубная нить. Главное не перепутать. Резачок есть. Вот так вот отрезается. Я недавно покупал новую душевую лейку. Замечательно подсадил, потому что немного болталась. Купил дешевую, сэкономил. Ну вот, э, вот с вот этой штукой очень хорошо села и никуда не подтекает. Поэтому пользуемся. Опять же, так же повторюсь. Вся вот эта вот вещь от компании «Сантехмастер» продается в любом вашем строительном магазине, либо же на маркетплейсах «Азон», «Яндекс.Маркет», «Вайлдерест» и так далее. Вы можете меня закидать с санными тряпками, конечно, да, скажете, что у нас есть, да, мы те, те производители, те, которые мы раньше пользовались. Но ну, опять же, повторю, это ребята из России, и они уже достаточно давно на рынке, несколько лет к ряду, поэтому пользуйтесь, покупайте, это не так дорого. Поддержим отечественного производителя.